Всем привет! Вы на канале частной бригады СтройМОМ. Меня зовут Александр, я являюсь прорабом данной бригады. Последние двое суток мы не снимали никакие видео, так как у нас были ливни, дожди и так далее. Но мы приступили уже к вязке армокаркаса. Сегодня хотелось бы рассказать о технологии, о каких-то фишках, о нюансах правильной, быстрой вязки армокаркаса, а именно монолитных армокаркаса будущих монолитных стен. Вот. После заливки подошвы у нас, ну, либо перекрытие остаются выпуска <coughs> под будущие несущие да. стены. Вот, соответственно, здесь сразу какой нюанс. Во-первых, выставляются защитные слоя, сразу натягивается шнурка. Это будущий край бетона. Соответственно, по ней уже визуально, если мы смотрим... Дай отсюда вид. Вот отсюда на этот. Если у нас выпуска после заливки остаются такого плана, ну... Тот заливается рюмками и колокольчиками и так далее. Мы визуально выравниваем наши выпуска, стараемся им придать максимальный вертикальный вид. Соответственно, мы их поправляем, можем поправлять ручками, если есть на то возможность, либо какими-то другими приспособлениями, такими как крокодил. Ну, крокодил у нас ну, в следующем видео покажем. Но суть следующую, то бишь это обычная арматура толстого диаметра, которая имеет два зуба. Соответственно. Арматура у нас загибается в данном моменте, и уже с помощью рычага выпрямляются наши будущие выпуска. После этого этапа, когда мы пробежали, выровняли все визуально, визуально опять же выровняли, да, выпуска, Выпускаем. Мы берем наш будущий размер, да, это арматурный стержень, который соответствует ну, длине проекта, которая заложена в проект, ну, соответственно, по высотным отметкам. Далее в зависимости от защитного слоя. В зависимости от защитного слоя мы уже маневрируем. Либо ставим наш стержень сбоку, либо сзади, либо вперед. Соответственно, делаем две вязки. Вот, далее наш стержень фиксируем, получается вот такая картина. Фиксируем максимально низко и максимально. Высоко, чтобы у нас, ну как, крепче это все дело стояло. Если мы завяжем в центре, она просто у нас, выпуск раскроется, упадет. И даст еще бан. Понял? Так что не ходи. И не вижу так. Вот. После этого момента, когда мы поставили все будущие вертикальные выпуска, мы кричим «Хаджимэ!» Прибегает Рустам с этой рейкой, Давай. Вот. На рейке у нас предварительно размечен шаг будущих горизонтальных стержней. Первый, здесь затерся уже, первый хлыст находится на высоте у нас 5 либо 10 см, в нашем случае он находится на высоте 10 см. Вот. Далее от этой метки шагом 200 ну под будущий горизонт мы выносим метки на нашем, так сказать, шаблончике. Далее просто прикладываем друг к дружке его и выносим меточки шагом 200. Ну и так, до самого верха. Такие манипуляции вдоль всей несущей нашего армокаркаса будущего мы выполняем шагом 1,5-2 метра. Ну, в зависимости от диаметра арматуры, потому что мы видим, здесь он более-менее лежит, там он чуть имеется провис. Соответственно, выполнив Данную разметку вот, выполним данную разметку после монтажа горизонтального выпуска у нас имеется провис порядка двух сантиметров. Соответственно, нам эти метки дают, мы можем нивелировать, да, выравнивать каждые два шага. Чтобы не было каких-то провисов. Ну и качество работ, соответственно, повышалось. Ну, здесь сейчас продемонстрируем. Арматурка у нас десятая, соответственно, имеются какие-то провисы, прогибы. Ну вот отсюда, да, и видно. Арматурка у нас завязана более чем. Просто бывают случаи, когда это называется как бык посал, очень кривенько она лежит с различным шагом. А далее, после разметки выноса всех этих меток, Сейчас козлики мы уже убрали. Мы вяжем маяк. Пошли сейчас секундочку еще сюда. Далее делаем еще один шаблончик. Берем обычный хлыст на всю длину стены, либо, короче, ну, в зависимости от, от самой длины стены. Прислоняем к нашим выпускам, которые выходит из бетона. И делаем следующие манипуляции. Просто делаем в носе метки по несущим хлыстам. Так как они выходят у нас из бетона. Соответственно, далее мы берем наш шаблончик, переносим его наверх. И уже вяжем там по меткам. Соответственно, у нас имеется горизонтальная метка. Метка будущего выпуска с нашим нужным шагом. Это все дело обвязывается. Вяжутся два маяка. Ну вот можно продемонстрировать. Вот, самый верхний выпуск это наш шаблончик. Также такой же шаблончик второй, точно такой же идентичный. Мы вяжем примерно посередине. Вот, чтобы не было у нас никакого распутчивания, провиса, прогиба. После этого у нас сами направляющие стержни получаются уже более-менее готовый шаблон. Далее мы берем вот такое чудо изделие. Называется в простонародье гребенка-расческа. А, ну, примерно, да, у нас... Мы не заморачивались, какие были осадки арматуры, мы их наварили. Вот, так ну, сама по себе получилась тяжеленькая. Шаг этих э, зубьев, ну, в среднем должен быть 10, 12, там, 15 сантиметров. Вот, данные гребенки подвязываются к нашему верху. И изначально у них, это гребенка стоит следующим образом, имеется направляшки, шаг этих зубьев 200. Соответственно, с ячейкой получается тоже 200. Это просто еще один ускоряющий момент. Вот как мы видим, ну если брать по центру арматуры, получается 200. Вот, это еще одна приспособа, которая облегчает труд привязки. Также они устанавливаются, ну примерно шагом. Два метра, три метра, ну, в зависимости от задач. Вау! Заглохнет. Вот. Далее мы закидываем хлысты, поднимаем их с земли. По три, по четыре штуки. Закидываем на наши гребенки, они все лежат вот в свободном варианте. Ну, так как, повторюсь, на нас имеется провис, вот, допустим, вот, даже здесь вот, здесь лежит в ноль, в нуле, то бишь она в метке лежит, Здесь вот, покажи серый. О, вот отметки. Вот, там не видать. Вот отметки уже на расстоянии полметра имеется уже провис. Соответственно, когда мы начинаем подвязывать, мы сначала провязываем все наши маячки по меткам. Вот эти части. Держи. Просто идем, подравниваем сразу, нивелируем. Приподняли там посередине, кто как размечал, для каких целей. Вот, провязываем наши маячки, которые выставлены через 2 метра. И гребеночка у нас является еще как момент для поддержания штанов. Вот. После того, как мы все это дело провязали, наши маячки, мы уже не приступаем непосредственно к вязке самого армакаркаса. Вяжем это все дело следующим образом. Сейчас я здесь наживлю. Вяжем это дело следующим образом. Берем обычную диагональ, вот у нас имеется ячейка. Мы вяжем угол. Угол завязали, пошли дальше по диагонали. Спустились тогда самого низа. Идем диагональ. После того, как прошли нашу диагональ, мы отступаем от нашего узелка две ячейки. Ну, либо вниз, либо вверх, там, в зависимости кто как гонит. Вот. Раз ячейка, два ячейка. То есть через две ячейки по диагонали мы начинаем вязать следующую диагональ. <кười> <кười> так как у нас несущая арматура 12, а конструктивная десятка, у нас получается следующая картина тоже. То, что вот она, да? Ну, здесь еще будет подвязываться. Каркас достаточно жесткий. Соответственно, арматура наша, ну, по сути, никуда не денется. При такой вязке. Можно вязать в шахматном порядке. Там, через одну ячейку. Вот она получается. Обычный шахмат, то бишь, крестом. Кто как хочет и так далее. Здесь способов вязки достаточно много. Вот, в общем, и все. Ну да, еще один момент у нас по поводу... Ну, это чисто конструктивный момент у нас также имеются птички эски такого плана далее будут они зафиксированы у нас здесь соответственно они будут у нас выполнять роль как бы каркаса чтобы наши как сказать две сетки армокаркаса между собой не играли на различной высоте соответственно это у нас идет во-первых фиксация во вторых этот усик будет еще загибаться и что придаст дополнительную жесткость нашей будущей монолитной стене вот такие конструктивные решения такие виды работ выполняем по устройству каркаса. А, также еще хотелось отметить а, после заливки бетона давай здесь вот наглядим. после заливки бетона у нас на поверхности имеется вот такое вот молочко вот Соответственно, у нас здесь получается холодный стык, холодный шов это называется. И чтобы улучшить акдезию, то бишь сцепление монолитной стены будущей и подошвы основания, делаются такие вот насечки перфоратором. Вот, соответственно, все это молочко должно сбиваться. Но ну, это так, чисто в виде какого-то бонуса. В общем, все по технологии приколюхам. Вязкий стен. Можно заканчивать. Все, всем спасибо, до скорых встреч. С вами был Рустамчик. Иди сюда. Да иди сюда. Скажи, подписывайтесь, ты же любишь. Подписывайтесь да на иди. наш канал, Подождите. дальше стой, будет стой, стой. интересно. Сейчас, секундочку, пауза. пауза. Все, Рустамчик сейчас с вами попрощается, у него лучше получается. Подписывайтесь на наш канал, дальше будет интересно. Все будет. И не забудьте лайки. Сними, сними. за 700 рублей купили. 700 рублей 700 все давайте ребята подписывайтесь на этот канал и дальше будет интересно прикольно ну сами увидите дальше вязать, пух Всё, пух полетело тебя смотри душа полетела в небо и она потеряли душу